Добрый день, с вами снова интернет-магазин Водолей и сегодня мы с вами рассмотрим и ответим на один из вопросов какой выбрать страховочный трос для погружного скважинного насоса каждый день нам задают вопрос, что можно использовать много довольно информации в интернете и она крайне противоречивая какие варианты на сегодняшний день существуют и что вы можете выбрать первое, это установка на колонад из нейлоновой нити Второе, установка на канат трос из нержавеющей стали. и Третье, установка на трос из оцинкованной или, в принципе, обычной стали. Также есть в продаже, очень часто встречаются и люди на это реагируют, трос, который имеет оплетку из пластика. На что это влияет Люди уверены, что это будет хорошо служить верой и правдой в скважине Соответственно, не сгниет и никак не будет взаимодействовать с водой вот. Теперь вернемся по порядку к нашим тросам Первый вариант – канат из нейлона Этим канатом комплектуются насосы торговой марки Водолей Ну и они, собственно, продаются в любом магазине Выдерживают нагрузку порядка 300 кг на разрыв в зависимости от сечения в среднем примерно 320-300 кг вот. из минусов основное это совершенно непредсказуемое поведение по сроку службы скважины, так как скважина сама по себе имеет агрессивную среду повышенная влажность, отсутствие кислорода если она герметично закрыта то есть в вашей скважине этот канат сгниет ну не год-два но явно быстрее нежели трос из стали основная задача если вы сами понимаете троса страховочная в самом названии закрытый, то есть он должен нам помочь вытащить насос на случай аварии обрыва трубы и так далее то есть застрял он и усилия которые мы прикладываем на подъем насоса и скважины будут передаваться через страховочный трос поэтому нужно ставить такой вариант Страховочный трос, который позволит ему выполнить свою задачу не через год, не через два, а 5, 7, 10, 15 лет. И при этом полностью сохранив свои свойства по стойкости к разрыву. Второй вариант трос из нершавеющей стали. Самый дорогой вариант из всех, но самый надежный. Так как при таких тяжелых условиях труда он спокойно справляется с поставленной задачей и не теряет своих свойств. На протяжении долгого времени они имеют диаметр различные 3 4 5 6 миллиметров вот и обычно имеют количество жил вот 7 и более ну, стандартный трос используем это 7 на 7 то есть 7 мелких и всем пучков скрученных по разрывной нагрузке 3 миллиметра средняя разрывная нагрузка 500 килограмм 4 миллиметра трос диаметром имеет разрывную нагрузку почти в тону при подборе мы рекомендуем использовать трос диаметром 3 миллиметра при установке не тяжелого насоса на глубину до 50 метров и 4 миллиметра для более глубокой установки или для тяжелых насосов на глубину от 30 метров. И третий вариант, собственно, трос из обычной стали или оцинкованной. Опять же, зарекомендовал себя за годы использования в различных хозяйствах и у людей крайне ненадежным, потому что имеет точно так же, как любая обычная сталь, вариант коррозии, разрушения и потерю своих механических свойств со временем. Он не подходит. Отдельно хотелось бы Обратить внимание на троса в оплетке Которые идут в пластиковой оплетке В интернете я тоже сам видел много видео И люди приходят постоянно Почему-то концентрируют внимание на этом тросе Потому что много информации о том, что это самый лучший вариант Расскажу вам хорошие случаи из практики Которые, я думаю, позволят вам оценить все перспективы Которые вы получите вместе с этим тросом был установлен насос, его заклинило, и необходимо было достать. Было наверху только труба и трос в оплетке пластиковой. Первое. То есть, когда мы взялись за оплетку сверху и начали тянуть его насос вверх, то оплетка просто слезла с троса. Ну, вроде бы ничего страшного, трос-то у нас же остался. То есть, нам он не для этого нужен. Второе. Когда мы начали тянуть, соответственно, за трос, то мы достали трос, а оплетка просто осталась. Потому что, имея установленный зажим на нанизу, он обжимает не сам трос, а обжимает оплетку. И оплетка служит смазывающим составом между тросом и зажимом. И, соответственно, вы тянете, а силу трения компенсирует пластиковая оболочка троса. Это. Самый большой минус. Ну и второй, опять же, в этой оплетке находится обычный трос. Это не нержавеющая сталь, потому что смысла нержавеющую сталь вставить в пластик нету совершенно. Там обычная сталь и при попадании влаги внутрь этой оплетки происходит еще больше тепличные условия для разрушения. И опять же мы получаем не надежный крепкий трос, а какое-то подобие хлипкого материала поэтому крайне не рекомендую вам из своей практики вот этот трос в оплетках не какого материала, потому что сам по себе он пригоден очень хорошо для вывешивания белья в деревне для того, чтобы не вымазать постиранное белье о сталь вот. поэтому это все туда в нашем случае самым оптимальным вариантом для постоянной установки является трос из нержавеющей стали для установки на временный вариант действительно подойдет канат из нейлона, потому что он имеет, во-первых, больший диаметр, что удобно брать в руку и доставать на поверхность насос, когда вы часто им пользуетесь, достаете, то есть там уезжаете на выходные достали насос. Трос из нержавейки, он будет меньше диаметром, и на руку при большом весе, ну там порядка 15-20 кг труба с водой еще возможно. Трос и кабель вы просто можете повредить руку. Когда канат толстый, вы взяли, спокойно достали, вам труда это не составит. Плюс вы будете постоянно контролировать состояние самого каната, который находится у вас в скважине. Как же закрепить собственно сам трос на насосе? На всех насосах есть проушины, их обычно две. И для крепления мы используем зажимы. Это может быть или такой вариант, обычный, стандартный, или симплекс, плоские зажимы. Установка проходит троса просто, устанавливаем в одно отверстие, пропускаем его во второе отверстие. Здесь будет установлен, возможно, еще обратный клапан или просто муфта для перехода на полиэтиленовую трубу или на шланг. Поэтому первый зажим мы устанавливаем выше самой муфты, для того, чтобы они не мешались между собой. Ставится здесь первый зажим, потом тросик оборачивается вокруг основного и ставится второй зажим. То есть таким самым, Тем самым образом мы создаем самозатяжение в случае, если происходит какое-то расслабление, то есть трос сам себя зажимает на этом изгибе, вот, и получается довольно надежный вариант. Наверху точно таким же образом мы делаем петлю, только в меньшем исполнении, потому что там уже муфт никаких нету. И крепим его на головке специальное отверстие, которое во всех основных качественных головках предусмотрено под крепление троса. Можно ли ставить всего две столки, то есть, кто-то делает прям целое кольцо, да? то есть проходит наверх и обратно возвращается. Да, можно, но. На самом деле бессмысленно. Некоторые предлагают ставить за одно ухо, поднимая вот так вот. Но опять же, когда у вас отрывается, допустим, труба, и доставая насос за одну сторону, вы видите, он перекашивается. Вы можете, наоборот, еще больше подклинуть. Когда вы беретесь за два, за две проушины, то есть у вас хоть какая-то центрация происходит насоса, вы его более-менее одновременно будете доставать. При том, что если он застрял, то вы выйдете в строго вертикальное положение. Так что с тросом вроде бы мы как разобрались. Выбирайте надежные материалы, так как ваша скважина не стоит, и ваша работа, и силы потрачены, это не стоит того дополнительного времени, которое вам понадобится для восстановления и ремонтных работ. А зачастую при обрыве насоса в скважине, и когда вам уже трос не помог, вам может остаться только один вариант перебуривать скважину. Это будет очень дорого. Поэтому маленькая экономия, которую вы хотите себе позволить сейчас, может обернуться большими затратами в дальнейшем. С вами был интернет-магазин Водолей. Выбирайте качественные товары, смотрите нас, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.